Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 17 августа. Я сегодня не взял штатив с собой, но хотел, ну, во-первых, спросить, наверное, вот про такое поведение пчел вот, практически на всех ульях. Вот, собираются вот такими гроздьями. почему вот такое поведение практически во всех ульях на литках большое столпотворение мед я еще не забирал ну, тут такое поведение ну, наверное, не знаю хотел предпоследнее видео наверное, снять про вот этот лежак который на 49 рамок. Ну и хотел вам немножко показать, получилось ли создать большую семью. Оценку, наверное, все-таки выдадите. Я открою ну пару рамок, вытащу, потому что без штатива очень неудобно. Вот, на данный момент я... Подставил сюда пару рамочек печатного расплода, ну, чтобы еще побольше усилить. И поставил рамки маломедные из других семей. И которые уже с медом. Все-таки надеюсь, что они запечатают его. Так как молодой пчелы много. Ребята, но спать здесь это супер. Вот сплю уже вторую ночь. Честно говорю, как, как на трансформаторе на каком-то, вот, реально и по всему улью. Для пёдомика, конечно, такая семья это супер. Так, блин, удобно без штатива очень сильно, конечно еще крышки не снял мне самому-то интересно вот. ну, по количеству пчелы и вообще так ну здесь я оставлял сухие рамки до гнезда еще не дошли Давайте вот здесь на сухих рамках Хотя бы посмотрим Что тут есть И есть ли вообще вот. Маломедное Чего-то тут вот, Какой-то напрыск вот. ну, Самое интересное, конечно, там В конце вот Здесь все сухое было но что-то они брызгают сюда. Давайте попробуем дойти до гнезда. Вот уже тут что-то видно такое. Так, ну-ка. Тут уже похоже гнездо. Ну, пчела в принципе находится ну, по всему улью, пусть она даже... Ну, давайте, откуда вот рамку, не знаю, дернуть первую попавшуюся. Давайте вот здесь пчелы довольно-таки много. Что они здесь делают? А, здесь расплодик печатный. Да, наверное, это я поставил. Вот они около него. Давайте рядом посмотрим рамочку тогда. Прополис. Тут, в принципе, хорошо они тут прошлись немножко. Да, около расплода они складывают нектарчик. Вот. То же самое на этой стороне. Так. Думаю, что сейчас все равно маточно. Давайте вот здесь с краю самого посмотрим. Все-таки мне предположение стамеску, блин, не взял. Все-таки у меня предположение, что там медок есть. То, что я его ставил туда. И что они делают? Печатают или не печатают его? Так, нет, они его не печатают, это рамка перга, ну и залита вся она. Перга, ну вот что-то, какую-то печать. Давайте рядом еще рамку возьмем. Рамка тяжелая. Тоже перга. Ну, на весну такая рамочка будет за ура на ура пчелками. Они, ой, как спасибо скажут такую рамочку с пергой получить. Вот уже плюсы. Говорили, что плюсов не будет от этой семьи. Не, не знаю, я... Задачи, наверное, выполнил. который ставил. Вот откуда еще дернуть рамочку. Давайте. Ну вот рамочка где-то вот здесь. Что-то такая какая-то побелочка идет. Ну-ка, что здесь у нас происходит. Наверное, все-таки расплод здесь. Чистенькая рамочка нет, ребята. А тут нектар, тут нектар. Ну-ка, давайте соседнюю еще. Хм, любопытно. Все-таки, я думаю, ну кто-нибудь, наверное, из пчеловодов хотелось бы конечно получить оценку вот на 17 августа как ведет себя семья и такая семья в принципе ну не знаю может быть конечно если по полной обсидке бы это может было бы ну наверное, два корпуса пчелы но пока вот смотрим поведение такое вот, и приблизительно вот так вот. Вот расплодик. Ну вот это расплодик уже от новой матки. Вот. Пусть она, как сказали, дикая, как говорится. Ну пойдет, пойдет дико выведенная ну да наверное она все-таки была <социсленная> выведена диким способом но все-таки ребята не буду себя хвалить а тонкости <социсленная> здесь были и они в принципе радуют так давайте дальше блин уж залез вот как Любопытно все. Рамочка. С напрыском, конечно, около расплода они. Мисочка какая-то. Мисочка старая. Так я думаю что если где-то здесь вот у нас расплод то как они пойдут ближе пойдут клетку Ну, должны по идее ближе к клетку идти потому что будет еще как бы то не было выведена еще одна так вот это рамочка подлитая конечно она не пол не полная разбрызганная на весну пойдет на весну зато эта семья наверное всю пасеку обеспечит подкормками. у меня в этом году немного ну, вот рамочка видно что тут есть конечно килограммчик, может быть вот и напряск ну конечно это не печатают потому что нету обсидки плотной обсидки вот. пчелы я ну, не знаю мне кажется есть сейчас еще будет выходить 6 ну, тут 6 рамок 2 я добавил вот 8 рамок сколько-то она еще посеет ну и ужму посмотрю как, как будет она себя вести запечатает, не запечатает где она запечатает этот мед вот. ну ладно вот такие у нас дела с лежачком на 49 рамок для хранения суши кстати ребят знаете этот а это правда удобно же хранить вот. хранить рамки и, допустим в те промежутки времени когда пчелы печатают вот сильным семьям до да, отдавать на запечатку но так как я пока ничего не делал обрабатывать я семью ничем не буду ну, до свидания всем всего доброго наверное блин вот какую бы рамку по пожеланию вот даже вот, ну вот рамочка более-менее такая вот раздутая еще а, так знаете-ка, девочки гляну так Но она с открытым расплодом подстроенная вот нектар и открытый расплод так это еще здесь значит нормально да где-то расплод отсюда вот идет ну пойдет. Ну все, до свидания. Вот еще раз покажу на литке, что происходит. До новых встреч. Всем удачи и добра.